Где я? Где я? Что, со, Что мной? со мной? Куда все подевались? Ни хрена не помню. Thank mm -hmm. you.